Передняя подвеска. Крепится рычаги. Верхняя, нижняя. Две выхлопных трубы выйдут. Крепится он вот таким образом. Go baby go! Друзья, всем привет! Вы вновь на канале Уголок Автолюбителя. И сегодня мы вновь будем рассказывать про автомобиль GT500. Нам EagleMoz прислал вот такую замечательную подставку под автомобиль. Посмотрите, насколько она масштабная. На ней уже разместился автомобиль, точнее часть его. Даже страшно, на самом деле, все это трогать, но думаю, что по итогу это будет смотреть все классно, гармонично. Еще хотела ответить на вопрос сразу же, где можно оформить подписку. Есть сайт Иглмоз, его я прикреплю в описании под этот видеоролик, можете перейти посмотреть и, конечно же, начать уже собирать любимую модель автомобиля там на самом деле их немного но есть из чего выбрать мы выбрали ford mustang gt500 исходя из того что нам понравилась историческая ценность этого автомобиля конечно же на сайте есть информация о том как оформить подписку там мелькает красная кнопка которую просто невозможно пропустить к тому же есть информация чуть ниже там описывается весь этап получения ссылки Итак, друзья, сегодня мы будем собирать переднюю подвеску и поставим автомобиль на колеса. Как обычно, распаковываем нашу коробочки. Конечно же, мы все сделали до того, как подготавливаюсь к съемкам, чтобы не занимать лишнего времени. Здесь опять же журнальчик. Я думаю, что в этой коробке тоже будет журнальчик. Сразу достанем их. У нас есть для этого папка. В первых выпусках мы об этом уже говорили. Она очень классная, органичная. И там есть вся инструкция по сборке этого автомобиля. Здесь у нас, как я и говорила, передняя подвеска. Часть это вот отсюда. Здесь это у нас выхлопная труба, я так понимаю, будет. Здесь крепежи. Две выхлопных трубы будет. <с> Дальше. Здесь у нас... Угу, угу. Здесь также часть подвески. Сегодня будут выпуски с 43 по 50. И выглядят они вот так вот. Это все запчасти на переднюю подвеску. Сейчас мы будем устанавливать подкрылки передних колес. Мы уже делали такую процедуру на задней части, поэтому, если кому интересно, также можете посмотреть видео с предыдущих роликов, а мы в ускоренном режиме на раз-два-три покажем вам, как мы уже их установили. Следующим мы будем собирать рулевую рейку, которую мы будем соединять с колесами. Вот такая она у нас вышла. Характерная... Особенности для американцев, она вся подвижная и выглядит как настоящая. Так, колеса мы соединили. Следующие идут рулевой редуктор и стабилизатор. Редуктор на месте, собираем дальше. Следующий на очереди мы устанавливаем стабилизатор передней подвески, и он выглядит вот таким вот образом, он совмещен. Обычно на автомобиле он раздельный, но здесь все-таки это уменьшенная версия автомобиля, поэтому производитель посчитал сделать это лучше вот так крепится он вот таким вот образом снизу автомобилем здесь есть специальные отверстия куда вставляются в распор и закручиваются в инструкции также эта вся информация есть кстати если есть какие-то вопросы по сборке автомобиля вы можете задавать их в комментариях и в режиме онлайн мы обязательно вам ответим рулевой редуктор передняя подвеска вся на месте и обратите внимание какой имеет она ход. Очень смотрится реалистично. Продолжаем сборку. Почти закончили мы сборку передней подвески. Осталось дело за малым. Как вы видите, колеса сейчас стоят в растопырку. Это все связано с тем, что мы не дособирали верхние рычаги. Они уже у нас заготовлены. Сейчас будем это делать. И делать так, чтобы машина была жесткая и колеса стояли ровно. Вот такие образные рычаги у нас получились в сборе. Сейчас будем их устанавливать на автомобиль. Так, переднюю подвеску мы установили, сейчас мы будем устанавливать выхлопную систему. Посмотрите, какая классная получилась раздвоенная выхлопная система, очень классная, крутая. Но хотелось бы обратиться к иглмоз. Разве так рулевая подвеска может люфтить? По-моему, в автомобилях так быть не должно. Смотрите, как выглядит это сверху. И сейчас я вам покажу кое-что очень красивое. Вы посмотрите, это будет отделка салона снизу. Здесь будет... Ставится сидение. Вы только посмотрите, все бархатное, классное. И более того, здесь будет ручка от коробки КПП с надписью «Go Baby Go». На данном этапе автомобиль выглядит вот таким образом. Уже примерно понятен масштаб. И мне больше всего, конечно же, понравился бархатный такой вот этот вот отделочный материал салона, коробка КПП, но это, наверное, чисто по девчачье. А что понравилось вам? Напишите в комментариях, какая из деталей вам показалась более детализированной. Сейчас мы перейдем к технической части. Я передам слово Владимиру, он расскажет вам немного о подвеске и в целом об этом автомобиле. Заметьте, не я это предложил. Друзья, всем привет! Очень классная детализированная модель получается у Виктории именно вот этого Ford Mustang GT 500, но технологии при разработке этого проекта этой сборной модели допускали небольшие нюансы, о которых сейчас я вам расскажу, да, как устроена передняя подвеска, какие типы бывают, как она работает что, зачем и почему. Начнем с самого простого. А как же устроена передняя подвеска автомобиля? Да? Все наверняка знают, что есть ступичные подшипники, есть ступица, есть кулак, рычаги верхние, нижние и амортизатор. Есть несколько типов подвесок. Это передняя многорычажная подвеска, либо же подвеска типа Макферсон. Ударим автопробегом по бездорожью, разгильдяйству и бюрократизму! А начнем с самой простой, это тип Макферсон. Как же она устроена? Вот у меня есть вот такая вот модель, на которой будет понятно, как же она устроена. В подвесках типа Макферсон в большинстве случаев есть один рычаг, кулак, ступица и стойка амортизаторов. На самой же стойке у них в большинстве случаев опорный подшипник. В подвесках типа Макферсон стойка крепится через... Опорный подшипник к кузу автомобиля. Служит это для большей жесткости и более простого производства. А теперь поговорим о многорычажной подвеске. На примере вот этой вот шасси расскажу вам, как она устроена. Да, то есть э, есть несущие моменты, куда крепятся рычаги: верхние, нижние, и между ними амортизатор. Она также работает отрабатывает все неровности, проглатывая поверхность неровностей. Многорычажная подвеска является более четкой в управлении на рулевом колесе, более комфортной в отличие от Макферсон. Но, само собой, многорычажная подвеска более дорогая в обслуживании, поскольку там используется не один рычаг, а несколько, в зависимости от производителя. Также хочу отметить, что Виктория сказала о том, что рулевое управление Ford Mustang не совсем качественное. Но возьмем за основу, что это все-таки статическая модель, которая не будет передвигаться, и у нее допускаются лифты в рулевом управлении и не только. К примеру, если мы возьмем в разбор вот эту модель, Именно вот этого шасси рулевое управление здесь жесткое, поскольку эта модель будет передвигаться по дорогам. А также, друзья, хотел бы вам сказать, что мы собираем не только Ford Mustang, но и на примере вот такой вот модели радиоуправляемой. Мы можем рассказывать в каждом выпуске вам о том, как устроен редуктор, как устроена трансмиссия, двигатель, как это работает и для чего это все нужно. Если вам интересна такая рубрика, пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь. Не забывайте смотреть наши ролики, будем стараться выпускать их чаще.